Всем привет! С вами, как всегда, Маша, а, Гринделл Краус, подписчики, и сегодня со мной прячется, ой, убегает, немножко не та рубрика, не только клуб, а еще гелия. И если вы хотите в следующий раз, ну, не из клуба тоже убегать, я буду по одному человеку врать, то пишите в комментарии, я с вами свяжусь, там будет мы по очереди. Точнее, точнее, не в комментарии, давайте так. Я у вас в сообществе делаю посты типа, на то, что игра будет, да, вы пишете то, что хотите, и все. И набирается вот так вот очередь, потому что в комментариях я вас фиг найду. Потому что еще неизвестно, когда в следующий раз мы будем играть. Это, поздоровайтесь, что вы молчите. Всем здрасте. Hi. Всем привет. Короче, смотрите. Uh -huh. а я еду... Давайте я поеду на Воскакуарий Нильбер. Mm -hmm. Кто куда еще поедет? Кто на ферме Стива? Я на ФС. Мол, я взял в Вейл, А, Геля куда? Вейл ФС. Это А, подожди, а кто не сказал? Варей в лесу я спрячусь. Варей... Я в Морланде. Я на ФС. М -м, нет, прятаться нельзя к Геле, нужно постоянно бегать. Yeah. Mm -hmm. Да, я знаю, я пошутила. Блин, это. Нет, давайте кто-то на скаковую дорожку барон... Давайте кто я на скаковую дорожку баранас, окей? Okay? Потому что мы тут относимся место тебе. Все, давайте, полетели. Полетели, полетели, полетели. Быстрее в перевозку и... куда они доехали. Так, с каковая. Где она, где она? Где она? Где ты скажешь? Ну да, как обычно, я встрела. Очень надо подумать, куда надо вообще, куда перейти надо. Так, ребят, всё нем... на э, кто еще не э, Го, можно писать. А, прорез... Я еще не приехала, И подожди. Да. Сейчас, давайте. Да. давайте. Все, я приехала. Все, пишу Го. Это будет сложно. У меня запись идет. И может быть даже невозможно. Я тут буду цветочки собирать по дороге. Я готова выловить саму себя. А, ну я тоже. Лови, если хочешь. Твою мать Но я даже не будет. хочу это делать. Это получается само собой. Главное, нигде не запнуться. Это будет смешно. Ой, Главное, знаю, никого, никого из красных не встретить по пути. Я Но цветок нашла. Тоже. Ребят, вы же знаете типа. Да у кого там клавиатура так слишком слышно? Уберите телефон или что там это со стола. Куда Врубите там, режим там? рацию. Да, или что? Потому что... Ах, это ты, слава богу. Я уже подумала, всё, конец. Я уже. Тихо-тихо, это что-либо баба. Так, ну, она вроде бы не в красном, значит, она... Значит, она просто какая-то Я, какая я какая никого левая... не вижу пока что. Никого не видишь, да? Это, я его постоянно вижу. Ну, знаешь, это моя традиция. Если я сейчас выиграю... Я удивлюсь. И, и, и, не, и не то, что удивлюсь. Я буду в шаках сидеть и это... Я, короче, сейчас на Северном горном массиве, но тут никого нет, слава богу. Я на южном побережье Морлэда. А я на поле Ой. Это кто? Я уже испугалась. Возле меня пробежало одно, одно чудовище, да? Это да. именно не монстр, красный монстр. Просто это женский цвет. А у нас цвет. А у нас это тут тут цвет красный. нубов. Я тут на лузи, так знаете, бегаю. У вообще Там, За мной вообще бегут. Там... Там, ребят, у нас вообще а. цвет тут... цвет нубов. Вы понимаете, зеленый цвет нубов. Прям как крупная <свят> форма. <свят> <свят> <свят> форма. Тихо, тихо. <свят> тихо. Прям как крупная форма. А, нубы. А? Крупно блуф, крупный чал. Господи, как от этой девушки убежать? Это, чтобы вы знали, ребята, 21 левел, это, короче, монтаж, все, на самом деле, началка. И то, что я бегу по зоне Сред, это меня, короче, подруга засняла, сама я на этом на хромаке бегу. Ааа, там красный, чувак! Бей оттуда. Страшно, очень страшно, там вдалеке красный. Ну твою мать, как убежать от него? Знаешь, как убежать? Ты его, это... Как? Ты его надури. Ой, я опять цветок собрала. А как? Я пытаюсь. Знаете, я уже третий раз играю. Ну, а вы видели, наверное, видео, поэтому вы тоже будете внимательны. С раз Ёп я поняла, то, что нельзя отвлекаться и бежать туда, куда сбрыгнет голову. Заговаривался, конечно, можно. Хотя нет, когда я заговаривалась, тогда я мечтала Я сто раз заговаривалась. Я тоже увидела человека. Я не понимаю, она меня поймала или нет, но если значит бежит не в мою сторону. Я не понимаю, Варя меня поймала или нет, но я просто буду бежать. Она вроде бы говорит мне ту сторону, значит, она меня не увидела. Не понимаю точно, что произошло, но я просто буду бежать. Я врезала, меня поймали. Ну да, Варра, скорее всего, меня не поймала. Девка я, врезалась, твою... девка врезалась, твою мать, я тоже в дереве врезалась. Подожди, подожди, подожди, подождите, кого поймали? Нет. Кого не Рее... Поймали. Кого э, не поймали? Ну, парни, это, это люди меня, меня Вара, скорее не всего, поймала. не поймала, потому, <р Kalimann> потому что у нее бордовое лицо, а вот, когда лошадь медленная, она, миг... она меньше, типа, опаздывает. Поэтому на меня скорее всего, не было. Потому что если бы меня она бы дальше побежала. Ну, она бы и побежала в ту сторону. Короче, ребят, это. Кого они выловили? Опа, опа, опа, опа. Меня, меня пока не поймали. Меня пока не поймали. Ребят, кого? Ребят! Ой, я вижу красного. А он за мной бежит. Да я знаю. Я знаю, что он бежит. За мной двое бежит. Что происходит? Господи, в реле у нас но она все равно нет, отстает. Что за магия? Вижу, вижу, вижу, вижу. Фух, обычный чел. Она отстала. И... она отстала, эм... она, эм... она... Ребят, она, она обеялась, ребят, ребят, кого поймали, надевайте красную одежду. Я... Ребята, вы, если у вас. Если от вас человек бежит где-то. В поле видимости, короче, значит, он вас уже поймал. Просто на, на голопе так опаздывает. Знаете, типа. Типа. Корпусов так 10 лошади. Это если карьер. За мной трое бежит. <связь> Знаешь, что я боюсь, тебя уже поймали. А, Какие-то левые люди, я подумала, а то они... Твою мать, меня поймали. Ну все, в красный переодевайтесь. Да. Ой, ё-моё, хочу выиграть. А у меня нет красного. Так в смысле? Ты сказал, брать красный. я сейчас быстро что же с тобой делать? Я хочу выиграть. Зачем я заговариваю? Мне нужно все точно. Мне нужно было поле зрения, вы больше сделать, чтобы людей видеть. Помогите! Да, осталось, осталось, нас. О, Маша, Ой. я что-то а Я знаю, тебе <тут>. «Бざ -бざ да, Просто беги, я не тебе не она а, а одна бежит за мной. Нет, нет. Ну все, Маша, это кары. Я хотела выиграть. Нет. Беги, Маша, Я беги. хотела выиграть. И в следующий раз. Какой следующий раз? Да я никогда не выиграю, я слишком глупая для этого, сирот. Ну за мной фриз. Если... А, нет, у меня нет шансов. Еще один на все, я валю. Сейчас я за мной опять вдвое. Маша ты где? Надо еще, надо -то... тебе дать. Слушай, тебя по-моему уже поймали, потому что когда я за тобой бежали, они прям очень рядом бежали. Да. Yeah. Да. Я бы so... там бомбит уже. Но еще чуть-чуть побегай, если он чуть, -чуть провизится, то тогда это... Да, мне кажется. Да. Потому что вдруг нет. О, ну, может, возле нет. меня сейчас, мне кажется, андалуз меня догоняет. Да, меня сейчас андалуз догонит, потому что он ну, как бы это до Ой, еще один андалуз. Он не должен в тебя прям заехать. Они опаздывают, понимаешь, на галопе. Я, Я понимаю. Понимаю. за левые люди? Что за левые люди? Эй, камон. Камон, еще один человек, человек появился красный. Нет, так, так, так никто не наговаривался. Съеха облакошу. Сейчас. А, трактор! Нет, нет, нет. Формил трактор. <реклама> О, все, меня поймали. Все, я же поймали, но я не понимаю этого. Но если мне не пишут, у меня вроде бы не загорается вот этот вот чат, они что-то не бомбят. Уже а бомбили. типа, куда то тоже нужно ловить? На меня да? тоже не бомбили. Да, лови, не бомбили. Лови. лови. Ну, все. Они, они, подождите, а кого они поймали еще, кроме меня? Варенье тебя поймали, ты сам мучишь. Цветок, цветок, цветок. Да. Цветок. да. Ой, это гелем А, всех поймали? Все, ну в красный переодевайтесь, и все, ловите меня. Нет, такая я это сказала. Я проживу до конца, я проживу до конца, вы понимаете? Я проживу до конца. Стой, столько. Я в лесу не буду. Разъезжают. Я тебя поймаю. Я тебе сказала, что я тебя поймаю, Маша, я тебя поймаю. Хотя я тебя не поймаю, но я тебя поймаю. Маша, а ты где? Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Я тебя выловлю на вертолете. Иди сюда. Я тут с бабой играю в эти. А <свят> О боже, у меня пропивалось дыхание, сколько осталось, сколько осталось А я не знаю, когда мы начали Допустим, я уже минут 10 точно бегаю О боже Не опасное падение, главное Я <свят> тоже бежала и просто прыгала со скал Бульдозер сбей их, сбей их Змея. Бульдозер, бульдозер О, подсказка. Бог. На бульдозера все надежды. И сейчас я побежала в ту сторону. Все туда побежали. Я тоже, кстати, побежала. Ты тоже. Большая подсказка. А куда сидели? И все, все за нами. А куда сидели? Я же бульдозер. Бульдозер? Конечно. А что они на меня? Еще по чуть-чуть и все, Я была от ГГ Шана. Где? Я? В гиперпространстве. Я тебя всё поймаю, я тебе обещаю. Не напоймаю. поймаю. Так, у меня в чат не моргает, значит, мне не поймали ещё. Ну, если они, конечно, не постеснялись. Хотя нет, там миска МИ, она бы уже давно меня это... Ставила в одно место. Так, цветок, цветок, цветок. Я уже, это, четвертый полон цветок. Я не понимаю, это баба ловит или она просто бегает? Но она просто не в красном, поэтому прости, баба, если ты меня это, да. Но я не знала, что ты играешь. Сколько, сколько? О, о, о! Мой а мой это мой, была знаю, такая мастер-англичан, да? Да? Я не знала. А я не поняла, где все? Я не понимаю, это баба играет или нет? Блин, Ой, какая она... мама. баба на Англии, и она не в красном, она непонятно в чем. Она... Она... И она бегает Ой, за мной. Не видел, и она, не видел, бе... она бегает не за мной. Он может... может добавиться в голос и спросить, кто это такая? Потому что... Потому что я не понимаю. Кто может к нему голос добавиться? <свят> <Серьезно>? может, <свят> это твой подпитчик? Что, думаешь, просто сталкер? Ну, тогда удачи ему. Нет, просто странно за мной бежит. Я просто не понимаю. Так, моя дорогая, ты где? Подожди, а может быть он в красную поставит дальтоник? Ну, не знаю. Вариант. А вдруг? Нифига я сейчас паркурила! О, о, о, все, все, она там застрянула! Я выиграла, я выиграла. 30 минут осталось. Мы начали не 10 минут, мы начали позже. Дыхание. Спокойное дыхание. Дышать. Цветок, цветок, цветок. Ромашка. Получается, Маша осталась только? Где там ромашка? Ромашки не туда. Сейчас я ее... поменяю. Нет, ну дайте мне выиграть. Моё, мать! Даню, мать! Значит, Даню, меня уже, наверное, уже поймали. Я не знаю, но у меня чат не пиликает, значит, не поймали. Твою не хочу. Это у меня тоже не когда не меня хочу, в... не хочу, не хочу, да нет, ведь не понимаешь, тебя, они в тебя выехали, у тебя, а да не видно было, за, за метр бежали, нет, больше, метр пять на... сзади бежали, я бежали. не понимаю, чел меня поймал или нет, начал а если по фану, я выживу, я споткнулась, вот, чел только прыгнул, значит, меня не поймал, я не понимаю ничего. Они, наверное, меня там бомбят, но я ничего не понимаю, люди. Люди, ну, вы, ну, скорее всего, не догадываются то, что меня перегнать, если что можно, чтобы я точно поняла, да? Поэтому... Твою мать, твою мать, твою мать, я еще. Твою мать... Ты где? Не меня... Иди сюда. Дорогая моя, ты где? <ш their spirits> сколько осталось времени? Кто знает, сколько мы бегаем? Допустим, допустим, три минуты гейм-овер я выиграл, допустим. Хорошо. Так, люди, какой-то в руки вперед. Да, блин, походу вот этот танкл, который без красной одежды, она, короче, играет тоже, потому что странно, что за мной бегает. Баба, если, <гас> здесь, если я когда-то не заметила, что ты меня поймала, прости, я просто думала, что не играешь, что. Прости, если ты смотришь, то. Прости. Может меня... быть. Прости. <гас> может побежать. быть, она твой фанат, которая хочет с тобой фотографию. Такая тема. <гас> <гас> <столь. гас> а может, так убивайся, что она ее не, по... не, не поймает. <гас> <гас> Нет, и потом минус. Что это, что <гас> я я я я там... Ты вот так это отталкиваешь. Заткнись. Заткнись... Мне страшно. Все. Или нет? Слушай, если они не становились, значит, не все. Блин, походу, уже время закончилось. Ребята, я не понимаю, время закончилось или нет, и но уже бегает упал. Ребят, походу, реально время закончилось, но давайте еще на всякий... По фану побегаем. Ребят, давайте решать. Я выиграла. Может, я ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Просто, знаете, типа толпа. Типа, знаешь, что толпа. Можно скрим, можно скрим. Я дышу. Спокойное, ровное дыхание. Нет, пока что 20 минут еще не прошло. Когда мы вообще начали? 34 минуты. Мы где-то в 15 начали. Или когда мы начали? Вообще никто не знает. Ну да, мы где-то в 15 начали. А, у меня рука а мы... я играю правой рукой. Спасите. Хотя, смотрите, в звонке у нас всего 4 минуты. Что? Ну, у нас звонки идут до 4 минуты. Мне кажется, надо, что кого-то поймали за секунду. Я не знаю, но звонки идут до 4 минуты. А вдруг реально 4 минуты мы только бегаем? Получается так. Тогда... А, да, бери. О, вс, Маша, ещё... ещё многовато бегать. Беги. Беги, Маша, беги. Я не понимаю, вот да. кто за мной бежал? Гелия, ты за мной бежала? Я тебя найти не могу, в смысле бежала? <связывая> вот кто из вас за мной бежал, потому что мне нужно... Вы бы сказали тогда, Я что -то бежала. меня поймали, Я бежала, но, но ты куда-то исчезла. <связывая> но в меня никто не, бе... не забегал, да? То есть ты была близко ко мне, но заб... никто не забежал в итоге? Нет. Да? И это было, это было где, около форт да? Да, mm, по-моему. <сёк> Все, значит, она меня там не поймали. Или нет? Конечно. Там... Слушай, они такое ощущение, будто за мной не бегут. будто, пускай, типа, забили. Типа, густала. Нет, тут чел в красном бегает. А, это ты? Катя, <сёк> это ты? Ой-ой-ой. А ты меня не поймала, <сёк> <сёк> да, <сёк> да? Да. Ты <"Да>, меня <сёк> да, <"Я> не поймала, <сёк> да? не <сёк> поймала. <"Да, сёк> А, ну все тогда окей, я потому не что, не что не я также с людьми встречалась, и думала, «Я что они меня выловили, а оказалось нет. Спасибо за же споткнись! <смешивающие> а по что споткнуться? Не знаю, об что то об дерево, об забот. Давайте <плывет> я по 4 минуты пробегу. 4 минуты пробегу? О, чел, знаете, еще один в красный... Знаете, знаете у нас типа играть, типа, потому что... Правило, да, все. Я, я, я как-то переписываю и говорю, я ничего не понимаю. Я это придумала, и сама не понимаю, что это. Андалуз, давай быстрее, я чё-то такой медленный, ай, Ты Всё равно выловлю, когда-нибудь в этой жизни. Когда-нибудь в этой жизни ты меня выловишь, да? Я за углом никто не поймал. Ой, то родные, нет, родные сердца, это, наверное, и формы. Да, у них красная форма. Я просто к нам кто-то приходил из родных сердец, Тут кишит поделюсь, что... красными челами. Где кишит красными челами, чтоб... На, на... Поймала? Да? Да. да. Ты ладно. прям э, этот... Миллиметр больше. Точно? Подожди, миллиметр ты меня точно поймала? Ну как, э, было, типа, вот так вот, сейчас. Вот такое расстояние. Да ты издеваешься, ты меня не поймала, ты не могла? Ну, ладно, ладно, не допустим, я... ладно, допустим, уже 20 минут прошло, сейчас я посмотрю на записи. Короче, ребята, я объясняю, как вы проиграли. А, должно было пройти 20 минут, если за 20 минут вы меня не поймали, значит вы проиграли. А случилась такая фигня, я где-то ровно минуту не добежала, но мне Катя сказала, что она меня поймала, на самом деле она меня не поймала, и я остановилась. То есть, понимаете, это типа, да, это да. типа знаете, то же самое время вроде бы что-то произошло, а вроде бы мне надо было еще минуту добежать. А, короче, подожди, то есть. Подожди. Она подумала, то есть. Вот она типа тебя увидела, и она подумала, что она уже тебя поймет. Нет, нет, нет, я нет, нет, нет, знаешь, как было? Где-то миска, миска такие. Эм, я, Эм. Короче, короче, она просто. А, ну ладно. Мы она, короче, просто рядом со мной пробежала. Кать, мы он тебя не снимся, да. Ну, на будущее будешь знать просто. А, а я... Уже ну, знаете, но, знаете, но, знаете, это не очень страшно, потому что осталось одна минута, господи... Грязь, блин, да? Одну я? минуту, простите меня, пожалуйста, одну Маша. минуту не добежала. А что ты понимаешь, что я уже обрадовалась? Итак, ребята, я понятия не имею, я выиграла или что, потому что оказывается вот это вот... Я вот так вот Да, она, короче, подумала, что меня поймала, а оказалась правилом игры, но меня еще не поймала. из-за нее я остановилась, я остановилась и подумала, что гейм а я могла еще пробежать эту последнюю минуту. Поэтому, ребята, только вам <с решать. Ребята, на самом деле не понимаю точно, потому что я там на запись ставила фиг знает как. Поэтому, ребят, поэтому ребят, возможно, я два сунут и пробежала. Но это уже решать вам? Кто выиграл, а кто проиграл. Но если вы милосердны и хотите, чтобы хоть раз а, кто-то выиграл из ну, убегающих в этой, э, в этой хардкорной игре, то это решать вам. А я очень хочу, чтобы я выиграла. Маша форма меняет. А все уже гейм-овер-миска. Ладно. Эм, если не вам может, понрав... понравилось... В следующей игре побольше. Нет? Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Попрощайтесь. Пока. Пока. Пока.